Всем привет! Вы смотрите телеканал Форума Свободной России в студии Даниил Константинов, а в эфире у нас правозащитница, руководительница благотворительного фонда Русь-сидящая Ольга Романова. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Вчера поступила интересная новость на фоне продолжающего скандала о пытках в системе исполнения наказаний. был Уволен руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Вместо него назначен заместитель министра внутренних дел Аркадий Гостев. Интересная, кстати, фамилия. Скажите, пожалуйста, как вы можете прокомментировать эту отставку? Здесь очень много составляющих. Здесь, конечно, есть общественное давление, давление общественного мнения. Но Путин такие вещи обычно не ведется, поэтому, в принципе, мы с вами, как люди, возмущенные пытками, картинками этих пыток и все более и более поступающей информацией о пытках, можем сказать, что «да, мы победили, наше мнение услышано». Окей, окей, никто тут не будет сопротивляться и говорить, что наше мнение не услышано. С другой, стороны, с другой стороны, есть версия, что происходящее это, так сказать, заранее продуманный слив, который ФСБ же и устроила в борьбе с чем-то не устроившим им Калашниковым недаром же, в общем, какой хороший героический парень, который достал все эти. Записи, будучи, во-первых, смог их вынести из, фактически, из тюрьмы, да, из зоны, а во-вторых, будучи под колпаком у ФСБ, да, будучи на допросах, будучи все время на связи с ФСБшниками, совершенно спокойно все это вывез сначала в Беларусь, где сутки еще пробыл дома по адресу прописки, и никто его не тронул, а потом, собственно, во Францию». Это очень похоже, что, конечно, слив был контролируемый, и его целью была отставка Калашникова. Из этого следует вариант номер три, что это результат внутриведностных разборок. Во многом тоже это так и есть, поскольку здесь сразу есть несколько интересантов в скандале вокруг ФСИН. Это МВД, это Минфин, и это Министерство юстиции, собственно, частью которого является ФСИН. Что касается Минюста, э, ВСИН очень богатое ведомство, там шестой по величине бюджет России. Э, и он закрытый бюджет, военный бюджет, то есть, в общем, очень привлекательная такая штучка. Э, и ВСИН все время рвется из-под крыла Министерства юстиции, не под чем-нибудь другое крыло, нет, он хочет стать самостоятельным ведомством. А Минюсту это страшно не нравится. И поскольку, поскольку а, самых больших успехов в отрыве сказать, от материнской линии достиг именно Калашников, в общем, его, наверное, следовало бы убрать Минюсту. Поэтому здесь я могу сказать, что может быть заинтересован министр юстиции Чученко. А министр юстиции, в чью структуру входят все, очень легко все это организовать. А, тем более, что а, Чученко вполне себе так сказать, дружит с ФСБ, Которая явно причастна ко всему к этому. Вариант Минфина. Минфину, конечно, не нравится, что это большой бюджет, закрытый бюджет и что это такое, в общем, разворотливый бюджет. А министр Антон Силуанов, министр финансов, Он имеет очень давний зуб на ФСИН, и это может быть какое-то какое -то торговое предложение, такая оферта. Дело в том, что при предыдущем руководителе был арестован Олег Коршунов, зам директора ФСБ, за какие-то ну, громаднейшие какие махинации и хищения. А он однокурсник, соратник и очень близкий друг Антона Силуанова, такой многолетний. И в общем там мог вырасти зуб вполне себе не на пустом месте. И я думаю, что речь идет не только о дружбе, но и так сказать, о совместных проектах. Скажем так. Ну и, собственно, это может быть и самой ФСБ, и МВД, поскольку Антон Силуанов тут выступил совсем недавно с инициативой передать, передать в СИН под, под крыло МВД. И это не самая удачная мысль для Антона Силуанова, который, видимо, не очень искушен в наших правовых делах. Поскольку Россия подписала, э, расифицировала, собственно, и согласилась с Евросоюзом на условия на эти еще в 90-х годах, что э, пенсиарная система как раз из МВД э, передается в ведомство Министерства юстиции, как это, собственно, и положено по всем Европейским конвенциям. Э, у цивилизованной страны, э, извините меня за выражение, менты не могут... Э, быть главными над подозреваемыми, над осужденными, потому что тут может много чего произойти. Но, тем не менее, мента поставили на син. и что примечательно, мне очень понравилось, самого богатого мента. Постолько, по официальной декларации Аркадий Гостев, он самый богатый человек в системе МВД. Это по его официальной декларации. А, мало того, что он самый богатый, у него еще самая богатая жена и самый богатый сын. А, ну, то есть, ну, повезло, да, а, сам он получил просто суду на приобретение жилья, но так же получилось, что у вот замминистра оказался у нас в прошлом году бесквартирным. Нет квартиры, нет жилья. А, кто поможет сиротке? Серовский могла бы помочь жена, конечно, с очень хорошими заработками, но вот как-то пожалела, видимо. Ну и сын, видимо, так не очень заботится о родителях, и при всех своих тоже миллионах официальных как-то решил не покупать квартиру. Ну окей, богатый мент, собственно, уже был на Овсине звали его Сан, -Сан Реймер. Он выход был из Самарской области, главмент. Говорят, он контролировал водочный бизнес там, но я не знаю. Я встретила его после отставки в Баварии, и он мне наивно сообщил, что собирается, собственно, посетить свое семейное поместье. Ну, да, прекрасное, прекрасное приобретение. Сейчас я пыталась выяснить, где он. В прошлом году были сообщения о том, что его освободили по УДО, но потом... Это решение суда было отменено. А сидит он сейчас или не сидит, вообще, судя по всему, никому не известно и никому не интересно. Я напомню нашим телезрителям, что Реймер был бывшим главой еще до Кавашникова, главой Федеральной службы исполнения наказаний, и был отправлен в тюрьму за многочисленное хищение. Да, но да, это вообще был огромный секс-скандал, участничной. А вот этого я не помню, кстати, да. А, нет, он не хотел уходить с поста директоров СИН. А, он был человеком Медведева, а, Медведев был отправлен в отставку. А, а как-то Реймер не понял, ему, судя по всему, Медведев обещал то ли пост а, министра внутренних дел, то ли общедиректора Реймер говорил: Не-не-не, позвольте, а вы же тут это обещали. И пришлось двинуть бывшего секретарша, которая сказала, о, там такое вообще, и так вообще, был огромный всех скандал Но после чего там как-то он ушел. Но все равно продолжал верить в то, что Путин любит папу. И... Ну вот вы фактически заявили, что отставка Калашникова это результат спецоперации. Я дум... Правильно я понимаю ваш вывод? Судя, судя по всему, да. И вы говорите, что к этому причастно, скорее всего, ФСБ. Но ведь вот почему-то в СМИ вчера и сегодня утверждается, что Кавашников это именно человек ФСБ, он из ФСБ, он принадлежит к ФСБ, продвигает их интересы. И больше того, некоторые источники заявляют, что это была операция МВД. Ну, и вот слушайте, это была. Как в этом разобраться? Это явно была спецоперация. Кого именно? я думаю, что ФСБ. Почему? Потому что. Вот эти записи, они, они действительно до конца контролировались именно ФСБ, чтобы они утекли в нужном направлении. И этого прекрасного парня Сергея, собственно, вела ФСБ, о чем он, собственно, и рассказывает, и на BBC, и здесь, и в интервью Собчак и так далее и явно совершенно рассказывает правду, да, все, как оно и было. Но, с другой стороны, представьте себе, человек вышел из тюрьмы, смог вынести сколько-то там гигабайт, терабайт информации, что само по себе, ну, большая удача, да, так бывает, я тут не буду спорить, так бывает. Но затем его вызывают на допросы, с ним проводят беседы, обещают ему добавить срока, при этом он путешествует по стране, Едет друзьям в Новосибирск, но продолжает звонить ФСБ э, и давить на него, что сейчас мы тебя посадим на 4 года, там, на сколько там еще лет. Э, после чего, наверное, Сергей думает, я не знаю, э, пожалуй я свалю». И неспешно едет со своим паспортом в Домодедово, покупает билет, э, прилетает в Минск, живет сутки на квартире по месту прописки, а потом уезжает в Париж. И все это время, что в ФСБ перестала действовать система Сирена, да, что, что, что случилось? -то? Что они билеты не отслеживают, те, кого им интересно, что они людей не отслеживают, конечно, они отслеживают, они делали все для того, чтобы человек спокойно выехал. Ну вот вы очень многих интересантов обозначили, это именно Юст, МВД, и ФСБ и, и что-то еще, но а вот в российском обществе принято считать сейчас, что во главе всей пирамиды власти находится именно ФСБ, чекистская корпорация. Разве есть вообще вот эти межведомственные игры еще? Разве все уже не застолблено в строго определенном направлении в сторону чекизма сверху вниз? Нет, конечно, в сторону чекизма все сверху вниз. Просто э, я так понимаю, что э, Калашников был признан э, как это, неудачным чекистом. То есть был поставлен на одно а нужно было делать совершенно другое. То есть он, то, что он сделал э, в да, есть он закрепил и усилил то, что там началось, э, еще когда Константин, когда еще вы... Э, Константинов, все Константинов, да, когда Данил, Обычная ошибка, когда, да. Когда Даниил еще высидели, да, то есть э, э, диктат э, оперов, оперской службы. Э, но если все-таки в ОФСИН была э, главной всегда, ну, собственно, оперслужба... В СИНа, а коллеги из КГБ как-то ее курировали, и было это встречаемо всегда с чуть наморщенным носиком, то теперь это, в общем, это опирай ФСБ. То есть, действительно, ВСИН стала при Калашникове частью ФСБ. Ты, конечно, никуда и не денется после ухода Калашникова. Вот об этом я и хотел спросить. А будет ли лучше? Да нет, конечно. Лучше не будет. Вообще, лучше-то не бывает никогда. Я тут, знаете, вспоминала, ну, то есть, я не живу в России, но мы все время в Руси сидящие на связи, вот как сейчас с вами, да, каждый день, и поэтому такое живое общение. Я тут смотрела на эти пытки в Саратове и говорила, да, а вот в старые времена при дедушке Калинине, это первый директор в СИН, при дедушке Калинине такого не было. И тут же, а у меня аж все судимые работают, говорят, что... Да Калинин заходил с овчарками, просто в женское СИЗО, в камеры. А, что при дедушке Калинин там такое, такое было, такое было. Но у дедушка Калинин он, собственно, единственный, кто спас а, спасся из этой лодки под названием СИН, это расстрелянной должности. Он спасся не то что без потерь, а с приобретениями. Он вообще сейчас а, зам председателя правления Роснефти. Прикиньте, кадровик. Главный. Хорошая карьера. Да. 75 лет дедушки. Дровик. А все остальные, в общем, кто-то сел. Корниенко был уволен по выслуге лет, по достижению предельного возраста и со скандалом из-за посадки своего зама, то есть вполне себе бесславно. Что будет дальше с Калашниковым, неизвестно, но судя по тому, что именно для него, там, для Хинштейна, для Бабушкина, то есть во всей вот этой вот... Для Меркачевой, для людей вокруг него, вокруг директоров в это было неожиданным, а это странно, но ну, операция была очевидная. Судя по всему, ничего хорошего для него не предвидится. А вот здесь возникает еще один вопрос. Получается, что должность директоров СИН в некотором смысле расстрельная. Да. Ну, ты в любом случае выходишь с какими-то минусами. Тебя либо обвиняют в чем-то в уголовном порядке, либо просто отстраняют, либо устраивают секс-скандалы, о чем вы уже рассказали. Что движет людьми, которые все-таки решаются зайти на эту должность, зная, чем это скорее всего кончится? Ну а люди-то подневольные, люди-то государственные, люди-то военные. Все ну, на силовое ведомство. Главнокомандующий дал приказ, поди откажись. Ну и, наверное, прибыль. Знаете, я посмотрела биографии вот всех э, пяти директоров син то есть в 2004 году СИН официально образовалась, там после Гуинов, Гуисов. Но вот как таковая ВСИН, это 2004 год, ну, собственно, был сначала Калинин, потом Реймер, потом Корниенко, э, потом, э, собственно, наш прекрасный свежий отставник, и вот сейчас э, новая битла о которой мы еще пока не знаем, я посмотрела, не было ни одного директора или замдиректора, который ушел бы без финансового скандала. Значит, даже у Калинина, когда он был директором тогда еще ГУИН, его снял с должности тогдашний министр юстиции, по-моему, его звали Величко, за крупные финансовые махинации. И дело расследовало Генпрокуратура, тогда она еще имела право следствия. И он прекрасный... Прекрасно было окончание расследования. А, то есть не то, что там отсутствие событий преступления или состава преступления, а Генпрокуратуры было выявлено, что а, Юрий Калинин был очень рассеянный. Он просто подписывал финансовые документы, не глядя. Это очень нехорошо, но не наказуемо. Ну, рассеянно, но бывает. Да? А, Реймер, понятно, даже сидит, собственно, за финансовой макинацией. У Корниенко был Коршунов, это сильно подпортил ему биографию и Вне всякого сомнения, что Куршнов не мог это делать все в одиночку, собственно, и не в одиночку он все это делал. Что касается нашего, скажем, последнего Калашникова, ну, давайте поглядим, что там ему в конце концов менят. Но он, конечно, был не хозяйственник, поэтому не знаю, что он там подписывал, не было такого, не припомню. Он как раз, вот, собственно, насаждал вот эту систему оперскую, которая и привела к тому, что пытки и, собственно, издевательства стали не, не каким-то, они были всегда, конечно, пытки были всегда, а вот такие повальные сексуальные, извините меня за выражение, не знаю даже чего, да, вот какие-то... Извращения, по сути, да. По... Потоковые, потоковые, Стали сексуальные принимать. извращения. И вот, я хотела бы просто объяснить, объяснить то, что... Ну, Даниил, ты, ты, конечно, знаешь это все, конечно. Дело в том, что, смотрите, если человека заставляют в тюрьме сотрудничать, заставляют стучать, его вербуют, там, как-то, ну, например, бьют, или там морит голодом, и он подписывает, да, да, будут сотрудничать. Потом он выходит из тюрьмы и говорит, слушайте, граждане, простите ради бога, да, вот я подписал бумажку, я не буду этого делать, но меня били, меня морили голодом, я не, я не буду, я отказываюсь. Нормально, мужик. А если человек изнасиловлен на камеру, и он после этого подписал эту бумагу, а, далеко не каждый а я думаю, что практически никто а не скажет а, что его насиловали под камеру потому что эта запись может быть обнародована а кто хочет в этом сознаться и это... да, это эффективный инструмент и, кстати, могу заверить, что он используется постоянно, даже в Москве я лично слышал такие угрозы в свой адрес в Москве в столице на Российской Федерации слава богу, до этого не дошло но угрозу используется постоянно. Конечно, и господин Калашников поставил это на поток именно как очень эффективный и эффектный инструмент вербовки. А как вы думаете, Путин может решиться на такой показательный процесс в интересах справедливости, вот покарать человека за выстроенную такую им систему? Я думаю, что Путин может решиться на другое показательно покарать человека, чекиста, чекиста, который допустил утечку. А, понятно, то есть как обычно, все как обычно. Да, вот за это ему может влететь очень сильно с большими последствиями, то есть уже отставка это последствия, что, конечно, общество может быть преподнесено, как, вот видите, вот мы вот так вот боремся с теми, кто нехорошо себя плохо ведет насчет пыток. Хотя, в общем, отсутствует слово насчет утечек пыток. Я думаю, что за утечку его и накажут. Ну, есть хоть что-то оптимистичное в этом? Можно ли мы прогнозировать, что хотя бы в том же Саратове теперь станет лучше? Ну, э, если я вам скажу очевидное, что, мне кажется, мент лучше чекиста, э, ну, вот насколько мент лучше чекиста, насколько нам всем станет лучше, да? Конечно, на самом деле, если бы их очень сильно хотели бы мента, но, ну, в конце концов, ну поставьте генеральшу ментовскую да, Татьяну Маскалькову, которая вот сейчас там по, по правам человека. Во-первых, женщина, друг человека. да, А у нас, суки, женщин мало в правительстве, это безобразие. Вот поставьте, пожалуйста, силовика. Она тебе и мент, она тебе и силовик, она тебе и по правам человека. Ну, прямо революция, и в чеп чепчике можно бросать воздух. Ну, тоже так себе, потому что это не реформа, но это, по крайней мере, какой-то прям вот цветок расцвел, да, шаг. А тут, да, богатый мент. Ну, был уже богатый мент, посмотрим, чем это закончит. Станет вдвое богатым ментом, да? Ну, возможно. Я тоже, на самом деле, думала, когда пришел Реймер, что пришел очень богатый мент, он не будет он не будет воровать. Не удержался. А вот сейчас тоже пришел богатый мент, я так снова думаю, может, он не будет воровать? Да ну с чего он не будет воровать-то? Ну и последний на сегодня вопрос к вам как к специалисту, как к правозащитнику, как к человеку, который занимается уже долго этими вопросами. Что, наконец, нужно сделать в этой системе, чтобы это все прекратилось? Я имею в виду и пытки, и вот этот бесконечный заход на должность, чтобы обогатиться, а потом уйти в тюрьму или в отставку. Вот что нужно сделать там? чтобы это все приобрело какое-то человеческое лицо. Но об этом можно долго говорить и перечислять все самые необходимые меры, которые, самое первое, да, перевод ведомства из силового в гражданское, открытость для НКО, там, для э, правозащитных организаций для местной власти, но мы все время упираемся в политическую волю. Не будет никогда политической воли на такие вещи. Тюрьма, по мнению Путина, должна пугать. Поэтому тюрьма будет еще страшнее и страшнее. Поэтому что надо сделать для того, чтобы э, все это изменить, чтобы в конце концов, это ГУЛАГ, который прямой, да, прямой предшественник нашему ФСИНу, там практически в нет в промежуточных звеньев, это, конечно, Путин. Uh, причем не вот Путин Владимир Владимирович, да, коллективный Путин uh, и Путин наследник. Вот это вот должно быть uh, изменено в результате выборов, как думают uh, сказать, сторонники мягких вариантов, в результате революции, как думают сторонники реальных вариантов. Uh, но коллективный, коллективный Путин не даст на реформирование аппендициарной системы России политической воли никогда. Тюрьма должна пугать в России, должно быть страшно. Мне очень понравилось ваше деление на мягкие и реальные варианты. Спасибо большое. С вами была Ольга Романова и Даниил Константинов на канале форума «Свободная Россия». Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски и скоро увидимся. До свидания.